к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения в нашем более эффективную кооперацию по освоению космоса